Можно жить настоящим, ведь никогда не знаешь, что ждет за углом. А можно ловить момент и идти за мечтой. К ней всегда ближе тот, кто понимает, что лучше быть, чем казаться. В конце концов, никто не запретит тебе где угодно и когда угодно дарить радость и получать ее в ответ. Делиться сокровенным с друзьями и незнакомыми, оставлять след на теле Земли, находить на это время. И вот уже 10 лет, три раза в неделю, я стараюсь оказаться на хоре. Он объединил разных людей для общего дела. У нас мало записей, но наши песни живут в сердцах многих зрителей. Вместе мы рождаем что-то новое. Побывав в хором в 26 странах, я понял главное – жизнь одна. Одна у каждого и одна на всех. Это интересно и очень завораживает. У меня нет ВИЧ, но он есть у многих, кого я знаю, и у еще большего числа тех, кого не знаю. Это такие же люди, как и мы, только со своей особенностью. Об этом я обязательно расскажу своим детям, когда они у меня будут. И объясню, как ВИЧ избежать, ведь никто не скажет, что с ним легче, чем без него. Ты можешь сокрушаться над жизни, а можешь чувствовать себя частью целого мира. Ты можешь бояться глядеть вдаль, но можешь чувствовать перспективу. Можешь опасаться упустить шанс, но можешь защититься от рисков и чувствовать новые победы. Статус важен. Жизнь важнее. Чувствуй лучше.